И снова всем привет! С вами канал Мастер Про и сегодня мы поговорим о замене розеток. Почему же нельзя устанавливая новую розетку, устанавливать ее именно в старый подрозетник? Почему же требуется перед заменой розетки их необходимо заменить подрозетник у себя в стене, которые держат вашу розетку непосредственно у себя, грубо говоря, внутри. Дело в том, что во многих старых домах до сих пор еще установлены старые монтажные коробки, в которых устанавливались старые советские розетки. И при установке новой евро-розетки у вас ни в коем случае она не будет там держаться. Давайте же разберем, почему же так, почему же необходимо заменить подрозетник перед тем, как устанавливать новую розетку. Ну все, погнали! Итак, на примере у меня вот есть несколько тут подопытных. Это вот старая советская розетка. Это уже так называемая евророзетка, которая была сделана по типу старая советская, чтобы механизм был похож. Ну и вот такая вот уже новая евро, уже евророзетка, уже нового образца, последние модели так называемые. Приблизительно все уже механизмы уже имеют именно вот такой небольшой механизм. И он уже идет уже непосредственно пластиковый. То есть не такой, как на остальных то Здесь она пластмасса дешевая И здесь идет уже керамика Старая советская Давайте разберем так. Давайте разберем э, И посмотрим конкретные механизмы Чем же они отличаются И почему нельзя в новый пластиковый подрозетник Установить После э, Вот этого вот После вот этой розетки не получится установить именно вот эту розетку. Чем же они отличаются и разберем все подробно. Так, ну вот я разобрал механизм и давайте рассмотрим с первого на первого, почему же нельзя установить новую старую евророзетку, мы не сможем установить в монтажную коробку и наоборот. Почему при замене нам необходимо установить подрозетник необходимо э, перед тем как вы поставите у себя механизм нового образца давайте для начала рассмотрим конструкцию данных моделей и что они между собой э, почему же они отличаются то есть что нет возьмем например вот линейку самое простецкое это замерим внутренний диаметр э, самого подрозетника в данный момент именно внутренний, внутреннее посадочное место у нас так, так, давайте так вот от винта до винта 50 так, 53 миллиметра ну, 53 54 то есть 54 миллиметра мы можем установить непосредственно в этот подрозетник для того чтобы механизм держался там то есть почему так сделано давайте рассмотрим старую советскую то есть здесь она по диаметру в принципе стандартная, поэтому я думаю, тут не будем заморачиваться. Просто замерим внутренний диаметр. 60, 68, 69, где-то так. То есть мы видим, да, то, что уже сам механизм буквально он намного больше. То есть здесь за счет того, что пластиковая конструкция, она неоднородная. То есть здесь имеются выступы и так далее. То есть мы механизм больше уже сюда ни в коем случае не засунем для чего вот эти все выступы сделаны ну начнем с того что первонаперво вот эти выступы сделаны для того чтобы здесь собирать непосредственно кассету между собой то есть чтобы можно было установить там три розетки рядом на одну общую рамочку в старых подрозетниках такой функции не было никогда то есть у нас функция одна простая запихал ее, засыпал цемента внутри залил и все установил на цемент или на гипс как раньше это делали но раньше не заморачивались, просто устанавливали на гипс, и все. То есть старый подрозетник, монтировалась вот такой вот, вот такая розетка, лапками вот этих местах она просто-напросто цеплялась и держалась, и все. Больше механизм ни в коем случае вот таким вот образом лапками держалась, вот этими лапками все затягивалось, и все. Механизм стоял, и проблем с этим не было никаких. Если мы попробуем вот этот механизм установить сюда он просто-напросто сюда не залезет как мы видим он намного больше, чем евро механизм, который можно с легкостью просто-напросто просто погрузить вот сюда, то есть он сюда вот видно вот сюда влазит, то есть Новые механизмы, они порядка меньше, и вы не сможете установить советскую розетку в новую коробку, и также вы не сможете установить маленький механизм в гигантскую коробку, потому что он здесь будет просто-напросто нечем держаться, монтировать его нечем, так как новая конструкция подразумевает то, о том, что если старую мы разберем, она держала только двумя вот этими боковыми лапками, то есть больше фиксации у нее не было. В новых образцах идет двойная фиксация, то есть если мы разберем, как это можно крепить, то есть устанавливается непосредственно сама розетка, она крепится и лапками по бокам распирает и дополнительно еще фиксируется вот этими вот винтиками, то есть если на, на примере винтиков посмотреть, она просто фикс... делается фиксация винтами, то есть и дополнительно еще и распирается, и прижимается непосредственно винтами. И этим самым обеспечивается намного лучшая фиксация, намного лучше, нежели в розетках старого образца. Но единственное, рассмотрим все розетки между собой. Если мы посмотрим старые розетки, да, механизм, они, конечно, сильно между собой отличаются. И в принципе люди покупая на какой-то барахолке думают, что все розетки, в принципе, если она выглядит как евро, она с усами, да, значит она как бы евро. Но не все так просто. Вот эти вот старые розетки китайцы шпарят просто на раз. То есть по факту механизмы у них очень даже хлипкие. И почему они начинают гореть? Проблема в том, что сами вот, если мы посмотрим вот в этом месте механизм, да, вот он. Здесь просто-напросто идет одна простая пласт... две... две пластинки между собой просто-напросто спаянные, ну, с... установленные в один каркас. И Эти пластинки при нагреве просто-напросто начинают потом расширяться. И контакт становится плохой. С непосредственно самой вилкой, и начинается здесь короткое замыкание. И поэтому потом начинается и пластик плавится и так далее, и тому подобное. Поэтому данный механизм ни в коем случае не надежный. Эти китайские розетки в тысячами мелочах, там, в десяточках, там, не знаю, где вы их там покупаете, ни в коем случае не стоит покупать. Они сделаны под старый советский механизм, да, вы можете спокойно его сюда запихать, установить старый подрозетник, но я им пользоваться не советую, так как он сделан из дешевого пластика, он сильно быстро плавится. Если сравним с пластиковым качественным, например, нового образца, он довольно-таки термостойкий, то есть просто так, чтобы его расплавить, дофига делов. Здесь температура довольно-таки небольшая, то есть вам чуть-чуть буквально начнется какой-нибудь перегрев, и она начнет просто-напросто разлагаться, распадаться. И начнет вот это вот все возгораться. То есть, вот это видно, что она начала прямо гореть, и поэтому сама по себе розетка это довольно-таки ненадежная. Старые советские были очень качественные, блин, если честно, если бы вы стали по -новым, восстановили бы производство старых розеток, у нас бы проблем с ними не было. Почему? Дело в том, что э, помимо в, этих, в этих механизмах можно, по идее, вот, действительно с логикой, установить любую вилку, без разницы. Толстая вилка, евровилка. единственная нюанс мешал, мешали маленькие отверстия. То есть простые маленькие отверстия. То есть их можно было просто взять, рассверлить. То есть и в эти механизмы можно было установить обычную стандартную евровилку. Больше тут ничего этим розеткам раньше не мешало. То есть это все было довольно таки качественно. Сами лапки вот эти вот, они, они прижимались за счет пружинок. То есть и была более надежная фиксация, то есть пружинки постоянно поддавливали. Потому что пружины имеют постоянное, постоянное напряжение и как бы проблем с этим никаких не было. Здесь контактный, как мы видим, очень все надежно, все приклепано. То есть, и в принципе, эта розетка, она спокойно еще может держаться, служить много-много лет. И с ней проблем, вот действительно, пока вот эта вот именно данная розетка была установлена еще в родительской квартире. И эта розетка, она очень даже надежная. Она прослужила бы действительно лет 50, если бы просто не вот это новшество. Если бы просто можно было вот такой вот накладочку поменять на новую с одним винтиком, блин, и поставить как будто красивое новое, то проблем бы с ними никаких не было, эта розетка бы держалась и служила, но единственный нюанс, она постоянно вылетала, это ненадежная фиксация именно по вот этим лапкам, то есть она не надежно держалась именно в самом подрозетнике, почему в дальнейшем все это переделалось под евро, то есть двойная фиксация обеспечивает наибольшую наиболее надежную фиксацию именно непосредственно в стене и вам не требуется вилку держать при вытаскивании вилки из розетки, чтобы не нужно придерживать саму, чтобы розетка выскочила из, из стены и не было проблем, то есть не будет с этим проблем у вас бы никогда не случилось, если бы просто добавили еще фиксацию, то есть просто площадочку и будет вообще просто все отлично китайских розетках тут конечно как обычно они просто сделали можно сказать подделку механизм подделали Агапа по аля советский но естественно дополнительной фиксации здесь нет в данном виде тут уже идут конечно модификация намного круче чем в старых розетках тут уже и сами по себе и металлы довольно таки более качественно сделаны и фиксация дополнительная именно по краям на рамочке есть вот такая вот зажимы здесь сделаны, в принципе, такие же стандартные, как и на старых. Да? То есть, как бы, что здесь, пластинчатый зажим, да? вот за счет пластины зажимается, что здесь также, приблизительно ровно так же. как мы видим, вот они пластинки, вот они. сделан точно так же пластинчатый зажим, то есть как бы нет, не такое, как на вот этих китайских, здесь вот просто, понимаете, Запихано, вот она сделана здесь пластина но чтобы она здесь держалась тут внутри вот, сама сама посадка просто-напросто разбарабаненные вы будете пытаться притягивать его и, и вообще она даже не держит вот, эти места и очень многие просто в, в многих в механизмах я видел такое что даже вот таких вот пластинок нету, то есть просто идет винт и все, вы между винтом и пластинами затягиваете, даже такие розетки есть, поэтому, когда покупаете, в любом случае смотрите, пластиновый, пластинчатый зажим, очень даже надежный, здесь он пластинчатый, здесь видно, но сама по себе розетка плохая, не от того, что у него зажим плохой, а именно от того, что здесь а пластик, он довольно-таки дешманский, не термостойкий, он не для этого рассчитан, то есть в принципе сам даже в сами пластины, которые идут вот здесь вот идут они очень даже некачественные из-за этого постоянно коротила розетку и она вот так вот спалилась Поэтому подведем итог при установке новой вот такой вот евро розетки вам необходимо установить новый подрозетник непосредственно сюда. То есть, только в таком исполнении ваша розетка будет держаться намного качественнее, нежели вы будете ставить старый подрозетник у себя в квартире, пытаться в старый железный он ни в коем случае не подойдет и не нужно... Тем более некоторые, кстати я видел, даже суют там, подкладки там из пластика, из там МДФ, ни в коем случае делать этого не стоит, так как вы действительно можете создать проблему, что этот просто кусок деревяшки или пластмассы нагреется и в данном случае просто может загореться, поэтому... Никому не советую Если вы меняете уже Устанавливаете непосредственно новую евророзетку Какую-то Необходимо вместо вынуть этот подрозетник На гипс установить новый И затем уже ставите новый механизм вот таким, вот таким вот условием является замена качественная замена розеток. Ни в коем случае там человек пришел, там провод, проводками подсоединил, запихал ее, вот так вот, как хрен в стакане вот так вот она болтается и все. И типа как-то все держаться должна. Не будет она держаться. Поэтому имейте это в виду. Ну, вот на этом я подведу итог. Ни в коем случае не пытайтесь. Как я уже сказал, устанавливать новые розетки, новые именно с евро по евро стандарту не стоит устанавливать в старые советские подстаканники, подрозетники. И тогда у вас все будет хорошо. Даже если вдруг вы увидите, что электрик, вы вызвали электрика и он вам не пытается заменить подрозетник, сразу имейте в виду, что это электрик. Просто-напросто фуфло. -фу. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь это делать. Заменили розетку, заменили следом подрозетник. Надеюсь, информация была полезная. Поставь класс. Подпишись на канал. Также подпишись на мой Яндекс Яндекс.Дзен, на мой Telegram. Ссылки будут все в описании. Надеюсь, YouTube, конечно, не закроют. Но в данном случае все сходится к тому. Поэтому, чтобы не терять контакты, все ссылки будут в описании. Переходи, подписывайся. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.